Здравствуйте, меня зовут Баранов Кирилл, я интегратор PlanFix и хочу рассказать вам про свою новую конфигурацию «Складской учет товаров по заказам клиентов». В этой конфигурации, в отличие от конфигурации «Складской учет», предполагается, что для каждого товара уже имеется заказчик, клиент, которому этот товар будет отгружен. То есть мы изготавливаем или закупаем товары только под конкретного заказчика. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта конфигурация. Главный экран, на котором планировщик. В верхней строке у нас столбцы, относящиеся к товарам. Новые товары, товары в работе, на складе и отгруженные. Нижняя строка столбцов касается отгрузок. Новые отгрузки, отгрузки в работе и завершенные отгрузки. Эта конфигурация никак не влияет на то, как производится или закупается товар. Мы предполагаем, что после того, как он побывал в статусе «в работе», он попадает на склад. И именно начиная с этого момента уже будет работать вся автоматика. Давайте попробуем создать какой-нибудь товар для клиента. Нажимаем «Создать», вводим название товара, вводим ее описание, количество, которое заказал клиент и ее стоимость. Обязательно не забудьте указать контрагента. Нажимаем «Создать» и видим, что у нас появился новый товар. Мы его двигаем на статус «В работе». В это время происходит закупка либо изготовление этого товара. И после того, как он произведен или поступил от поставщика, мы переводим статус «На складе». В это время у нас обновился остаток на складе. По умолчанию он равен количеству заказанных товаров. В карточке товара, поступившего на склад, если не заполнено поле «Адресное хранение», для сотрудника выводится напоминание, что необходимо заполнить адрес хранения товара. Обратите внимание, что в столбце «Товары на складе» у нас перечислены те товары, которые находятся на складе, указан их описание, артикул, остаток на складе, цена. Также указан контрагент или заказчик, которому нужно загрузить этот товар. Давайте перейдем в карточку клиента. В разделе «Аналитики» мы видим, что есть одна запись аналитики, соответствующая тому товару, который был заказан, в нужном количестве указан остаток товара. Для того, чтобы отгрузить этот товар, нам необходимо поставить чекбокс ⁇ Отгрузить ⁇ да ⁇ и ввести корректное количество товаров к отгрузке. Если мы ошибочно введем количество 0, то у нас сработает проверка и покажется, что не указано количество товаров к отгрузке. Если мы попытаемся отгрузить больше количества, чем у нас есть в остатках на складе, также будет высвечена ошибка, что количества такого нет на складе. Если же мы указываем тот диапазон, который попадает в количество остатков на складе, то у нас проверка проходит успешно и показывается остаток после отгрузки. Нажимаем «Сохранить». После того, как мы нажали «Сохранить», у нас создается задача «Отгрузка» и товар для этой отгрузки. Обратите внимание, что в новых отгрузках появилась новая отгрузка, в которой указаны товары, которые нужно отгрузить, исполнители и клиент. Поскольку исполнителем задачи являюсь я, у меня светится кнопочка «Принять». По нажатию кнопки «Принять» предполагается, что произведена отгрузка. В карточке отгрузки у нас есть табличка в описании задачи, в которой указан, какой товар, в каком количестве, по какой цене необходимо отгрузить, а также адрес хранения этого товара. Это позволит сотруднику на складе быстро найти необходимый товар и подготовить его для отгрузки. После нажатия на кнопку «Принять» товар будет отгружен клиенту и списан со склада. Нажимаем «Принять». Видим, что у нас табличка с товарами очистилась. Это значит, что весь товар был переведен в отгруженный товар. Подзадача на товар отгрузки завершена и сама задача отгрузки тоже завершена. Давайте посмотрим планировщик. У нас эта задача перешла в завершенные отгрузки. Кроме того, обратите внимание, что из колонки «Товары на складе» товар перешел в отгруженные товары, потому что у нас было количество только одна штука, и оно закончилось. товар отгружен клиенту, поэтому товар перешел в соответствующую колонку. После того, как товар отгружен, мы можем вернуться в карточку клиента, мы можем перейти в аналитику и убедиться, что нету никаких товаров, доступных для отгрузки этому клиенту. Давайте предположим, что нам по какой-то причине необходимо вернуть отгруженный товар на склад. Это может быть рекламация, гарантия, либо отгрузка не была совершена по какой-то иной причине. Для того, чтобы вернуть товар на склад, проходим в, отгру... в задачу отгрузку и переходим в подзадачу по конкретному товару, который мы возвращаем на склад. Хочу обратить внимание, что если у вас у клиента несколько товаров, то в отгрузке может быть несколько подзадач на каждый товар отдельно. Для того, чтобы вернуть товар на склад, нажимаем кнопку «Вернуть на склад». Сама задача остается в статусе «Завершенная», потому что отгрузку мы не возвращаем и не планируем еще раз производить. А вот карточка товара вернулась в столбец «Товары на складе». И таким образом у нас этот товар в количестве 1 штука вернулся на склад. Давайте зайдем в карточку клиента и убедимся, что мы можем опять отгрузить этот товар. Для удобства пользования конфигурацией мы подготовили несколько отчетов. Отчет «Завершенные отгрузки по датам». Запустим этот отчет и увидим, что в нем можно увидеть, по каким датам какие отгрузки были совершены. А дополнительный график отображает, в какие дни, какое количество товаров и отгрузок было сделано. Остатки на складах по клиентам. Этот отчет формирует в разрезе клиентов, какие товары у них готовы к отгрузке и в каком количестве они находятся на складе. Также указывается их цена и общая стоимость товара на складе. Дополнительные графики позволяют посмотреть количество товаров на складе и стоимость по каждому клиенту. Ну и третий отчет — остатки на складах по товарам. Этот отчет формируется в разрезе товаров, которые у нас есть на складе, также указывается их количество, цена, общая стоимость. Если у вас остались какие-то вопросы по конфигурации или вы хотите ее внедрить в свой бизнес, обращайтесь по координатам, указанным на экране, мы с радостью вам поможем.